Здравствуйте! Сегодня Сахар ТВ пригласили на большой инвестиционный форум. Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге 7 ноября в отеле «Азимут». Организатором форума выступила компания «Интренинг», которая не первый год устраивает крупные мероприятия в сфере бизнеса. В огромный зал пришло более тысячи человек, чтобы послушать самую свежую и полезную информацию от успешных спикеров. Вчера увидел только рекламу этого форума, вечером зарегистрировался, а подтолкнуло меня увеличение пассивного дохода. Юрий и Наталья Павловы, Владимир Волгин и Наташа Закхайм. Все смогли поделиться не только секретами инвестиций и торгов по банкротству, но и подарить самым инициативным участникам форума обучение. После того, когда они отучатся, они становятся нашими партнерами. Те инвесторы, которые приходят с их региона, мы их передаем им. Они получают деньги за комиссионные. Таким образом, зарабатываем мы, зарабатывают ученики. Лучше сделать большой Инвестиционный форум для простых людей, у которых есть там 100-200 тысяч, миллион рублей. И кто хочет их как-то инвестировать, и действительно об этом просто никто не рассказывает. На самом деле сейчас очень много возможностей. Поставьте себе цель, и если это ваша, то жизнь будет вам помогать реализовывать этот проект. Вам нужно просто увидеть, какое огромное количество людей это делает, за какое короткое время, с каким огромным успехом, поискать информацию на эту тему. И вот это вот внутреннее чувство, желание двигаться в этом направлении, оно появится само собой, и вы сделаете первый шаг. Положительные эмоции, новые знакомства и внушительные примеры реализации своих желаний от ведущих спикеров зарядили весь зал огромной мотивацией и дали стимул и полезные знания для будущего. Постоянно посещаю его тренинги и знаю, что на каждом тренинге он разыгрывает такой сертификат. И я увидел, что а, будет завтра такой тренинг, и я уже сразу понял, что это наш санк. Наш... Да. Алексей мой партнер, друг, вот и я сказал, что Алексей... Сертификат должен быть наш. Спасибо обстановке. Сегодня тут супер. супер? Да. Добро и позитив. Спасибо за то, что вы делаете. Верьте такое. в добро делайте добро. Чтобы стать богатым и успешным, нужно совсем немного. Главное непреодолимое желание и уверенные шаги на пути к своей цели. Сегодня на форум пришло более тысячи человек. И они узнали, как вложить свои деньги, чтобы они работали на вас. Но зал уже пуст. Все отправились инвестировать в недвижимость. Ну и я не буду отставать. Пора строить свое счастливое будущее. Ну а следующая встреча с королями бизнеса состоится зимой 2016 года. Не пропустите!